Здравствуйте Мы купили ващину Ее нужно навосить на рамке а сейчас... На покупные рамочки Нам нужно натянуть проволочку Она не очень толстая Вот такого диаметра Для этого берем рамочку Делаем небольшое отверстие Гвоздичком Вставляем Такую штучку, чтобы держалась проволочка. Она вставляется на гвоздь и забивается глубже. А до этого мы просверлили сверлышком насквозь дырку. Вот с двух сторон сделали на одинаковом расстоянии дырочки, дырочки сквозные и сейчас нужно протянуть проволочку. Чтобы натянуть проволоку, такое специальное приспособление, проволока сама раскручивается и натягивается. Oh И конец закручивается, чтобы не размоталось. Затем нужно натянуть натяжечку. Проволоку нужно натягивать, чтобы она играла плотненько, чтобы было. Конец спускаем и заворачиваем. Эта фанерка нужна для того, чтобы под воссину поставить фанерку. Вернула мы свой, делаем дырочки на одном расстоянии для того, чтобы протянуть поволочку. Это специальный прибор сделали для навасивания воссины. Фильмоскоп старинный. Раньше показывали пленкой фильмы. Две проволочки, Левом васину. Вощина пахнет. Запах такой очумительный. Жарко. Жарко, она расплавилась теплая. И приклеилась друг к другу. Надо аккуратненько чтобы не прорвать стараться. Ставим на фанерку, ровненько, если она немного длиннее нашего размера, мы ее просто подрезаем. Рамка бывает длиннее, бывает короче. Прикладываем рамку и примеряем. И ножом желательно кинжалом. На три не выйдет. На две. На две. Ну делай на две, потом куда-то подедет. Много, на три мало. Короткие будут. Делай на две. С внутренней стороны. Просто обрезать. Не режется очень легко. сверху вставляем в рамочку полоску ващины, она должно зайти плотненько, затем переворачивать и концами электричества с одной стороны прикладываем, с другой нагреваем проволочку. И воск расплавляется и держится, и в другую сторону так же самая. Прямо на глазах расплавился. Продолжаем следующую рамочку. Вырезаем формочки. Это нестандартные. Нестандартные рамочки берем сейчас. Нужно линейкой отмерить отрезать ровненько, чтобы... Иначе она не станет в пазик. Нужно, чтобы ващина стала в внутренний диаметр рамочки. Четко. И обрезаем. Лишнюю ващину убираем в сторону. Вот бумажка. Эту прикладываем нужного размера крамочки. И начинаем нагревать проволочку с двух сторон концами электрическим током. Вот я ставлю с этой стороны. И с другой стороны проволочка. И начинает она нагреваться. И воск приклеивается. расплавилась и приклеилась. И вторая часть. О. Давай Чем дольше подержать, тем больше она расплавляется. Температура нагрева идет. На рамки рамки для пчел, так как у них сейчас идет взяток. Цветет очень хорошо липа. И им не хватает рамок. У нас улики с дополнительным вверх можно рамки ставить и вот так наши пчелки работают носят подножку от какой-то у нас завелся воробушек подлетает и выедает пчел Нахальные детям своим носит. Сейчас я его покажу. Подлетает кулику, хватает пчелу и несет детям. Это поилка для пчел. Из дерева сделано отверстие, вода медленно стекает. И пчелки пьют в этих отверстиях воду. Вода подсоленная. Идет на литр воды пол чайной ложки морской соли. Они пьют подсоленную воду. А здесь на самое солнечное место мы поставили воскотопку. Воскотопка у нас собственного производства. Деревянный корпус. Сверху накрыто стеклом. Вот так она устроена. То есть поднимаем. Там очень большая температура. Складывается воск. При нагревании воск стекает в жалубок. И затем получается чистый воск. Хорошо топится. Вот такая у нас воскотопка. У нас участок небольшой. Челки работают. Занимаются своим делом. Если нужны какие-то подробности, пишите комментарии. Я все вам расскажу. Покажу. Это был краткий обзор сегодня того, как наващивать вощину для этих работящих пчел Послушайте, как они гудят. Спасибо за внимание. До свидания.